Друзья, мы пошли к роднику И дедушка сказал Короче, с нами идет Аминка Дед сказал у нас Что там, говорит, дерево большое упало Такой корень здоровый И мы хотим посмотреть сейчас на него И показать вам Показать мне самой интересной Очень, говорит, красивый лежит Сейчас посмотрим Здесь дождь прошел, а В нашем поселке не было дождя Представляете? Вот так вот сильный дождь прошел аминка увидела испугалась смотрите как он упал ничего себе андрей фотографирую, говорю выложу это вчера вот такой ураган прошел сильный ничего себе вот это да корневище до да корневища вот ключ лежит Ой, красота какая. Как бурчит, мурчит, бурчит. А я в этой воде, вот в этой здесь, чуть людой вырыпаиваясь, со своей теткой ходила. И круглые половики вот здесь мы стирали, полоскались с Стира. ней. Вот в этой воде. Вот здесь, на трубе прям. Фоткаю. А я пойду так поснимаю. Ничего себе, ничего себе. Как сюда залезть это мне? Короче, вот она. Вот это да. Вот это да. О, такое здоровое дерево-то. И такое прямое, Андрей, дерево-то такое хорошее. Слышишь? Okay. Меня сфоткай тоже. Ради вас. -то. Сейчас, друзья, хочу показать, как, как это выглядит. Очень опасно. Мы делаем ради вас только. Это может приклопнуть меня и все, открадываем. Замеровать. Смотрите. Из меня три меня может вместе Победает. Очень страшно. Вот это жесть. Вот это да. Как он так-то? Да? А здесь меня уродника-то. Ну ладно, меня на видео заснял. Все, не надо. Все Вообще классно, да? Ладно, пойдем. Пойдем, пошли, пошли. Она за мной тоже. И тут еще пошли. Короче, я там пофотографировалась. Я там пофотографировалась? Красиво там. Пойдем меня что. Там, короче, там такое. Пойдем Ты там быстро только надо. Знаешь, я даже это... Ну, пойдем. Дерево упало, да? Пошли. Андрей, поможем. Я принесу. Идите, идите. Ты что? У же Она Фотографироваться хочет. Порядок. Да. Только фотографироваться очень аккуратно. Жестко там. Знаешь, я сфоткалась, быстро-быстро смылась. Я туда спустилась. Только не трогай ничего, ладно, а то может и завалить. Лучше не стоит, может. Свалиться может, да. Мама одна экстремальная девушка. Давай нас двоих сфоткай. Давай здесь. Нет, она я... не упадет, дедушка, эта доска. Может. Голос. Она гнилая, ты что? Да. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну как Божалуйста. баня? Нормально. Сейчас возьму я Даринку. Вы да. мне только расскажите, как вам банька-то деревенская, офигенно? Да. Вот. Сейчас вы куда собрались, мальчики? Уженер. Что там делаем? <свят> <свят> От ментов гонять. Все, все, прекращаем видео. Все, <свят> <свят> все, молодцы. Дедушка учит Давида. карате пацан называется. Ниндзей будешь. Вот так Твоя бабушка вон водится. Вот смотрите, как она водится. Молодец. Даринка не спит нифига. Шапка натянулась на глаза. Че, все, что ли, каратэ-то закончилось? Давай. Значит, Дедушка любит ведь каратэ. видишь? Опа, опа, -то -то видишь? Он ведь очень хороший каратист. Он нянчиться хочет, аристократ наш. Ой, ты правильно держи. Держи крепко. Потом папе дашь. Или дедушке. Кому хочешь, кому дашь. Он на дедушку сразу посмотрим. Мама и так таскает целый день. что тебе? Вы послезавтра ехать собираетесь? Вот теперь все, я день отдыхать должна, то есть завтра и сегодня уже начало началось. Как там хорошо, интернета нет, связи нет. Никто звонить не будет. А я звоню, что ли? Я ведь не звоню, да? А! Так, по новой. Вот. Это что такое, дедушка, ты достал? Цепь. Отойди, цепь. Отойди, отойди. отойди, да, вот, Давид. Это очень опасная штука. Вот. Вот, Она вот не отлетит? И, и не от вот, вот. О -о -о -о. Это раньше вот. так боролись? Так вот еще, подойди, попробуй. Мы помогли сюда. Ведь такие делали, и деревья на деревню же дрались. Ага, ага. Кошмар, Кошмар. Это, все... же это же все... Все цепь, все разорвет, Бензопила! Бензопилы. шкуру даже, да. да, да, разорвет, такие дикие были, нет, нам не попадало, ну слава богу, мы сами с такими деньгами, все, друзья, мы помылись, собираемся домой, вот это, калина, морс, да? Бабушка сделана нам. Очень вкусно. Я думала, чай попью. Они мне сунули. Очень вкусно. Баню покажу. О, запотела, наверное. Запотела, наверное. Баня. О, сногсшибательно. Там жару еще вот так вот. Короче. Ой, там не на троих, там на целую армию хватит еще. Все собрались. Такси вызвали. Домой. Леська, как всегда, нянька. Слава Богу. Леся еще. Да, Леся еще. Все помылись. Ну все, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч. И пишем комментарии. Ставим лайки, лайки. Все, пока-пока. Я сегодня, если странно, не устала после бани. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Все, пока. Как красиво сделано, я ведь первый раз так вечером Круто, да? Как в городе, ооо, ну, красота. Красота, это красота отвлекает. Не видно, когда люди переходят. А, с шофером, да? Да, вот низко сделано. А, ну-ну-ну. Это как раз в глазах. Ну, Очень да. много. Можно проезжить. Очень много, очень, да. Но, вот очень много и как шоферам плохо. Да, может пешеходом. Пешеходом красота. Да. внутри тоже не получается. Света. Зато по улицам света мало, а здесь-то да, да. администрация не рассчитала что-то наше. Народ там бегает. О молодежь, Всем привет! Ой. Всем привет, друзья! Андрей у меня сварил кашу. Дружба два. Здесь рис и пшонка. Вот она такая. Сразу масло положил. Она у нас 5 минут потомилась. И мы сейчас будем кушать. К этой каши я жарю котлеты. Затем мы собираемся идти в огород и варить Ну И поработать. Там, потому что все заросло надо будет поработать хорошенечко потому что у меня завтра мужики уезжают на работу пока они здесь надо чтобы они мне помогли ну вот друзья взяла такие же котлетки они очень вкусные буду накладывать сейчас и ребятишкам... Ребятишки подпишут. Как всегда, у меня чай готов. А, вкусно. Каша. Мерушьба 2. Динара говорит, не хочу я кушать ваши котлеты. Еще маслицы сверху положу. Много не буду накладывать, так как это, это не съедается. Потом поросенку выкидывать я уже устала. Жалко все-таки снюшку такую выкидывать. Вот она у меня. А котлетки потом кто захочет, тот берет. Даринку у нас разговаривает во все Сейчас левушек нарежу и все. И мы будем кушать.